Друзья, всем привет! Я сегодня в кадре не один, я сегодня в кадре со Станиславом. Станислав занимается отделочными работами в городе Тюмени. Представься. Привет, меня зовут Станислав. У меня компания называется «Лукашов Групп» по моей фамилии. И мы делаем отделку в городе Тюмени, то есть мы полностью реализуем проекты от дизайна до комплектации, вплоть до тапочек, если есть желание у клиентов. В общем, суть в чем. Объясню, почему Станислав появился в кадре на нашем канале. Это не рекламная какая-то коллаборация. Просто, значит, я увидел у своих знакомых, друзей, ребят в Инстаграме информацию о том, что на объекте, на котором работает Станислав, есть определенные нюансы, о которых мы хотели бы собственно и поговорить и вам показать все эти недочеты и собственно говоря поэтому и родилась идея нам встретиться мы тут же и познакомились и тут же решили записать это видео как-то так начинаем Что хочу сказать мы сейчас находимся на вторичке вторичка это у нас элитка правильно ну это дом да, не, не дешевый не дешевый дом а, давай расскажи что здесь есть с чем столкнулись что хотели так мы планировали то есть мы зашли на проект мы полностью все просчитали, и те вещи, которые, допустим, мы не можем прочитать, а именно демонтаж мы заказчиков всегда предупреждаем, что во вторичке всегда есть сюрпризы. И они здесь также появились. По плану у нас был демонтаж полной штукатурки, там некоторых перегородок, где-то по стяжке, где-то еще. Была заложена неделя. В итоге мы столкнулись с тем, что демонтаж у нас остянулся на целый месяц. И это также увеличило, ну, то есть это длинуло некоторые работы по сроку. То есть мы сейчас будем сжиматься где-то по проекту. И это накладывает определенные затраты очень комплексные, то есть вынос мусора, то есть это работы, то есть это опять же много шума, соседи здесь нас очень уже не любят, вот. но это издержки как бы производства. И конкретно с чем мы столкнулись? Мы начали снимать штукатурку со стены, и они, стены оказались вообще в неудовлетворительном состоянии, они стали буквально разваливаться, и нам пришлось убирать практически все стены, до которых мы касались. То есть по факту мы снимали старую штукатурку, она здесь была в нескольких слоях, то есть была штукатурка от застройщика, она, как правило, не всегда ровная. Ее выравнивают… Допустим... Цементно-песчаная. Цементно-песчаная, да. То есть потом приходят строители, такие как мы или не такие, как мы, и они выравнивают уже дополнительно стены а потом приходят другие строители и выравнивают еще за предыдущими строителями. И здесь вот у нас было буквально там несколько слоев, ну это как годовые кольца вот на деревьях. То есть здесь, в принципе, годовые кольца этапные на штукатурке. Вот. И мы это все дело убирали, добирались до блоков, и к нашему большому удивлению, к моему еще более величайшему, стены буквально, то есть блоки, они рассыпались. Такого я не видел даже в домах годов 70-80-х построек, как бы, а там бывает всякое, там очень всякие ужасы бывали, но такого я не ожидал, честно, в доме, который там 8-9 года постройки, ожидается, что качество здесь уже какое-то никакое есть то есть мое предположение это не, знаю, не экспертное мнение каких-то там э, лабораторий еще кого-то здесь блоки были не совсем качественные то есть одна стена у нас есть там блоки более-менее сохранились остальные буквально рассыпались ну честно для меня это был шок uh -huh. а с чем еще по отоплению, по отоплению, да. По отоплению всегда интересная история, то есть его никогда не видно внутри, и э, как правило, мы всегда советуем заказчикам в любом случае по максимуму инженерки менять, э, которая была сделана от застройщика по причине того, что у многих застройщиков нет задачи сделать хорошо надолго и на века, у них задача просто сдать дом. И, допустим, если в московских проектах еще существует там практика, когда они делают времянки какие-то там, и это делается все понаружи. то есть квартира сдается полностью голая, как вот у тебя было недавно mm. в видео там по апартаментам, где просто начали сделано, и у людей есть возможность сделать сразу хорошо, то в наших реалиях мы, по факту, переделываем. И всегда советуем потому, переделывать именно потому, что отопление – это та вещь, которая рвется, и если она рвется, то это повлечет за собой прям ну, ну, Колоссальные это, Я в курсе, что у тебя там свой кейс есть да? по, горе, по затоплению горячей водой. Это всегда очень больно. В лучшем случае – это страдаешь сам, в худшем – страдают 15-10 этажей вниз. вот поэтому отопление мы советуем именно поэтому всегда переделывать и здесь мы чисто случайно увидели то есть мы здесь отопление по плану тоже меняли по плану было менять вот мы здесь убирали в будущей планировке стяжку под напольное покрытие она толще чем по остальной квартире поэтому нужно было стяжку сделать ну пониже уровнем и здесь оголилась так скажем неприглядная правда монтажников которые делали отопление здесь Использовался тройник, это единственный тройник на всей квартире, то есть везде коллекторная разводка по полу, на каждый радиатор свои трубы, то есть цельным куском. Но именно в этом месте стоит тройник. И тройник два и... радиатора, потому что, да? да? потому что в одной комнате было два радиатора, и они цепанули их на одну ветку. Фитинги использовались так, цангового зажима, то есть фитинги, которые закручиваются ну, Короче, ключом. Га... Гаечкой, да, просто га... ключом, там прокладкой и все. Вот, и э, эти соединения нельзя монолитить строго, потому что они требуют обслуживания, как так или иначе, они рано или поздно начинают, э, труба э, по действиям, ну, расширения охлаждения, э, расширения из-за охлаждения, нагревания, она немножко расшатывает фитинг, и он начинает сочиться, то есть это происходит... В неопределенный срок, то есть нет какого-то четкого регламента, что вот у вас так-то будет. <coughs> то есть это по факту здесь была зашита в стяжку лотерея. И лотерея на очень большие деньги. То есть, условно, если у человека там снизу в комнате ремонт там, с каким-дубовым паркетом, там, не знаю, венецианка или еще чем-то, и, допустим, лет через пять это все бахает и топит, а топит их, как правило, не так, что она взяла, разорвалась, и там тонны воды ли, полились. Она будет капать. Будет капать год, два-три, и сначала появится плесень. Сырость вот это будет, запах неприятный. А и потом... непонятно откуда. И непонятно откуда, да. То есть у людей там потолок зашит, они ничего не видят. Они, возможно, об этой плеси, они даже не узнают. Да. там ближайшие года два, там три. А потом, и когда уже начнет там просто все плохо быть, это уже все будет скрываться, узнается, и будет очень всем неприятно и больно. И по деньгам, и морально, и по всякому. Понятно. Ну, а вы на своих объектах часто отопление меняете? Да. Э, там, где э, меняем редко в тех случаях, когда отопление идет от корректора сла в подъезде, чтобы mm -hmm. нам не взрывать подъезд, но э, справедливости ради многие сейчас застройщики новые используют уже сшитый полиэтилен нормальных брендов, там, в частности по нормы встречали. То есть бренд вполне неплохой. Как бы мы работаем другой трубой, но как бы допускаем его, в принципе, оставлять. Mm -hmm. Если там металлопласт, то чаще всего мы меняем, потому что неизвестно, какой он был заложен, какие допуски, где он покупался. Очень много его контрафактного и так далее. Вот. Ну, все по ситуации. Мы, допустим, в частности, ЖК Рионе меняли отопление. Вот тоже с, с Володей и с mm -hmm. сотрудничали, его монтажники разбирали. С их слов там э, трубы из фитингов тоже выпадывали. То есть там также тройнич тройничками сделано, и просто они разъединяли вручную mm -hmm. по факту. – Ну, -то, они тут... внутри стяжки держатся просто да, да, да, по на... причине того, что зажаты. – Да. А потом, допустим, мы имеем уже какие-то проблемы ну после. Mm -hmm. <coughs> То есть это очень такая скользкая и мокрая тема. – Вот здесь собрана сантехника. Сантехника собрана на, ну по-русски вам скажу, на соединителях, на муфтах. То есть здесь на коротких участках, на канализации стоит просто соединитель, соединитель, соединитель, соединитель. Вот. Видимо, предыдущие мастера не знали, что можно без соединителей. То есть здесь такой сгусток их, как бы, что мало не покажется. Вот. Я не говорю про какие-то обратные уклоны и про что-то, но сам факт того, как это выполнено, можно наблюдать. Здесь. Поэтому, если вы уж берете вторичку, то имейте в виду, что переделок будет очень много, и они будут достаточно дорогостоящие. Вы когда на объект заходили, по какой причине стали штукатурку вообще снимать? Какой запрос был? Ну, часто мы снимаем штукатурку, если, допустим, она сильно неровна. В данном случае она была плюс-минус в допусках. Но по внешним стенам сильно сквозило с улицы, то есть реально дуло, заказчик даже сомневался делать ему приточные клапаны или нет, потому что он говорит, у меня и так тут со всех щелей хает, типа воздуха и так хватает. Вот, поэтому мы со всех внешних стен решили штукатурку убрать, и у нас открылась такая картина, что в принципе вопросов, почему дует, ну они отпали просто эти вопросы. Вот, просто дырявые стены. Да. По факту мы сейчас это будем э, заливать штукатуркой настолько плотно, насколько сможем, чтобы э, запереть продувающий воздух, тогда, в принципе, холод к нам попадать не будет. То есть сам воздух является хорошим теплоизолятором. Угу. То есть вы где-то будете большое, наверное, запенивать, нет? А, ну, само собой, да. То есть мы, в принципе, поверху сделаем дамферную ленту, потом мы ее уберем и льем это место герметиком, потому что перекрытие, так или иначе, оно немножко гуляет, ему нужно куда то шевелиться, пена не... не... Как бы прокладка поэтому мы будем делать именно герметиком как это делают в принципе застройщики ну, в тех же как где понимаешь что делают Понятно. Ну, тут реально вот в этом участке вот здесь э, и сверху вот там участок э, у нас получается стоит кинопласт я не знаю какая толщина и дальше у нас уже на улице со стороны э, фасада получается идет э, кладка кирпичная То есть, кирпич, да, который на фасадах тут видно где-то тоже Плохо себя чувствует, вот. поэтому мы будем стены очень аккуратно трогать, чтобы они у нас наружу не выпали, это будет очень страшно. Вот так бывает. Когда вы задаетесь выбором приобретать квартиру на вторичном рынке, либо в новостройке, имейте в виду, что на вторичном рынке могут быть вот такие сюрпризы. И это не все сюрпризы, о которых мы поговорили. Там по сантехнике тоже очень много деталей, как она была собрана. Если вы а, планируете делать ремонт во вторичке, тогда еще оно имеет место быть по причине того, что есть действительно очень много скрытых работ как от застройщика, так еще и от последователей, то есть от тех компаний или от тех бригад, которые выполняли работы на объекте. Они могут оставить такие а, мины замедленного действия, что вам мало не покажется, потому что если, поэтому, если вы приобретаете уж на вторичном рынке жилье, то реально взрывайте все до самого основания до бетона, либо до блоков, снимайте стяжку, смотрите все и имейте в виду что это будет действительно стоить гораздо дороже, нежели чем квартиру купить в новостройке. Но кому-то нужны районы, кому-то нужны элитки и все прочее. Поэтому Бог вам в помощь. Надеюсь, данный видеоролик вам приоткроет занавес вот этих скрытых работ, которые могут оставлять как застройщики, так и непосредственно мастера на объекте, которые работали до вас. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Станислав, тебе спасибо за то, что не отказал встретиться и осветить, собственно говоря, те тонкости нюансы, которые присутствуют вот на вторичном рынке жилья. Всем пока. Пока.